Сегодня мы поговорим на тему «Личная война святого». Книга Откровений говорит нам, что последние дни сатана восстанет в ярости и вступит в брань с прочими от теме ее, как написано. Эти прочие, конечно же, есть тело Христово, составленное из всех, сохраняющих заповеди Божьи и имеющих свидетельство Иисуса Христа. Мы в Церкви Христовой часто говорим о духовной бране. Брань, это описанное в Откровении, есть брань против сатаны, объявившего тотальную войну телу Христову по всему миру, и дано было ему вести войну со святыми. Каждый верующий зачислен воином великое войско господня И сатана ведет свою демоническую войну против этого войска. Начальство власти тьмы объявили тотальное наступление по всему фронту против святого Божьего остатка. Апостол Павел отмечает, что на каждом участке этого фронта мы не по плоти воинствуем. оружие воинствования нашего не плотские. И вот они, эти участники фронта, разбросанные по всему миру. В мусульманских странах духовная война проявляется в форме демонических нападок на свидетельство Иисуса Христа. В Европе война с церковью ведется под флагом секуляризма. Европейские страны одна за другой становятся полностью секуляризированными, то есть светскими В Швеции войну ведет неверие Одно исследование показало, что только 20% шведского населения верит в Бога В Англии война идет по линии отступничества Страна, которая когда-то была светом миру, посылая своих миссионеров по всему земному шару, сейчас быстро закрывает свои многие церкви в Америке война сатаны против церкви проявляется в непрерывном потоке чувственности и материализма. Его оружием в этой войне является любовь к деньгам и пристрастие к удовольствиям. Сейчас сатанинские силы тьмы по всему миру ликуют. Они убеждены, что они настолько могущественны, настолько велики и влиятельны, что свергнуть их невозможно. Эти демонические силы проникли во все центры и сосредоточили свою власть над людьми – прессу, политические учреждения, высшие суды. Они проявляются даже в идущих на сделку с миром религиозных деноминациях, лидеры которых с упорной агрессивностью благословляют однополые браки и посвящают в сан гомосексуалистов. Все эти начальства и силы тьмы действуют с расчетом на будущее. Они трудятся сейчас над умами младших школьников, извращая их систему ценностей и внушая представление, что гомосексуальность – это правильно. Они стараются извратить их нравственные ценности. Они трудятся над тем, чтобы лишить Евангелия его спасительной силы. Уже видно, как собираются грузовые тучи над округом Вашингтон, где все больше и больше избираемых руководителей пытаются легализовать одноболые браки. Похоже, нет сейчас такого учреждения агентства, которое не было бы пропитано этими нечестивыми духовными властями тьмы, где бы они не имели влияния. Вы даже можете слышать, как они хвалятся и довольно потирают руки. Мы уже входим во власть. Скоро мы выиграем эту войну. И все указывает на то, что это так и есть. Однако мы знаем, где положен конец этой войне. На кресте. В победе Иисуса Христа. Павел говорит нам, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушанию Христу. Это еще один фронт на этой войне. Это личная война каждого конкретного Дитя Божия. Каждый верующий на этой земле ведет свою собственную личную войну. Библия утверждает, всему свое время и время всякой вещи под небом, время войне и время миру. Возможно, сейчас вы наслаждаетесь периодом спокойствия. Я благодарен Богу за такие периоды в жизни, когда радость буквально изливается. Я искренне надеюсь, что большинство моих слушателей сейчас наслаждаются этим периодом покоя и отрады. Однако впереди период войны. И эта война будет войной не всеобщего, обширного всемирного тела Христова, но частной, личной войной каждого христианина. Эта война будет состоять из сражений и битв, известных только вам одним. Даже ваш супруг или супруга, лучший друг, не смогут помочь вам. Они просто не смогут понять суть вашей битвы. Такие личные войны и битвы отягощают тело и душу, будучи всегда сражениями в одиночку, и только Иисус и вы сможете понять их. Моя жена называет свою личную битву «Моя незримая война». И когда я вижу отпечаток боли на ее лице, я говорю ей: "Пожалуйста, Гвен, расскажи, что ты сейчас чувствуешь, что сейчас происходит с тобой. Я хочу ей помочь, дать ободрение, помолиться. Но она отвечает: это так глубоко, что я просто не могу это объяснить. Только Бог все знает. Моего сына Грега два с половиной года мучила невообразимая боль вследствие аварии." Даже сильнейшие обезболивающие лекарства не помогали Грегу избавиться от физических мучений. Он переживал период личной войны, причины которой он просто не мог объяснить. Никто из членов нашей семьи не мог помочь ему, ни его жена, ни его родители. Я бывало говорил ему, я только могу представить себе, сынок, через что ты сейчас проходишь. Он же отвечал, нет, папа, ты не представляешь, ты просто не знаешь». Его боль была настолько глубокой и сильной, что он не мог выразить ее словами. Однажды он сказал мне: Я даже не спрашиваю у Бога, почему. Я только хочу хотя бы на часик избавиться от боли. Вся война моя сейчас за то, чтобы получить хотя бы малое время облегчения моего состояния. То была битва, которую нужно было вести Ему одному. Возлюбленные, все это ничто иное, как военные зоны кровавые поля сражений и когда мы попадаем на них исчезает желание плясать восклицать смеяться или улыбаться я знаю кое-что о личных войнах у меня в жизни была своя порция таких войн когда моя дочь бонни заболела раком мы с женой вместе рука об руку вели рукопашный бой с силами ада три дня бонни должна была провести в полной изоляции под кабельтовым облучением она не могла не есть не принимать посетителей. По другую сторону стенки в зале ожидания моя жена Гвен в отчаянии металась из стороны в сторону на грани отчаяния. И как мать она рыдала, восклицая, «За что, Боже, я этого не вынесу?». Меня также полностью охватила невыразимая боль и скорбь из-за такого сурового испытания, постигшего нашу дочь, что я не выдержал. Сел в машину и поехал куда-то за город, остановил машину и пошел пешком по сельской дороге. Моя боль вскоре вырвалась наружу, и я начал выпаять Господу. Господь, сначала Гвен пришлось столько пережить, когда она боролась с этим раком. Затем наша дочь Дебби вынуждена была бороться с ним. Теперь вот то же самое коснулось и Бони. Скажи мне, что я сделал такого? Каким грехом я согрешил против тебя, что ты допускаешь там все эти страдания? Ни один человек на земле не смог бы помочь мне в тот мрачный час» ни один проповедник или христианский советник не проник бы в мое состояние. Тысячи святых могли бы стоять со мной рядом и увещевать. Ты сможешь выдержать это, Давид. Не плачь, не кричи так к Богу, только веруй. Но ни одно их слово не коснулось бы меня. Я никогда никому не смог бы объяснить всю глубину моего горя и боли, которые я испытывал в то время. Я нуждался в чем-то сверхъестественном, в чем-то таком, что только Бог мне может дать. Я нуждался в слове любви от моего небесного Отца. Я должен был выиграть эту войну без чьей-либо помощи, кроме как от Духа Божья. И Бог пришел мне на помощь. Дух Святой прошептал мне «У твоей дочери два Отца. Скажи мне, который из них может поддержать ее сейчас в той комнате?» И я ответил «Ты можешь, Господи». Это было равносильно тому, как если бы Бог сказал мне «Ты верил твою семью в мои руки». Плачь, пока не выплачешься и не оставишь до конца заботу об этом. Я знаю все, что ты чувствуешь. Я прочувствовал все это на моем сыне. Итак, доверься тому, что я отец твоей дочери, тебе и всей твоей семье». В тот час нашего отчаяния и боли Иисус вошел в комнату к Боне и поддерживал ее три длинных дня. Хвала Богу! Он исцелил ее. Мы, христиане, зачастую убеждаем себя в том, что самое правильное поведение в таких ситуациях – это сцепить зубы и терпеть, проходя через наши битвы. Мы говорим другим, все хорошо, но на самом деле не все хорошо. Бог не желает, чтобы мы надевали на себя какую-либо поддельную маску. Он знает, через что мы проходим, и знает, что поделиться своими переживаниями мы можем только с Ним. Некоторые оказываются в состоянии личной войны по причине вхождения в период, называемый в Библии «периодом скорби». Апостол Петр пишет, «Мы, силу Божию через веру, соблюдаемые ко спасению, готовому открыться в последнее время, осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Греческий эквивалент слова скорбеть означает пребывать в унынии, подавленном состоянии. Если бы вы спросили любого благочестивого святого о Его личной войне, он наверняка бы сказал о скорбе в том смысле, о котором говорит о ней Петр. Каждый, ходящий близко с Иисусом, проходил через ужасные периоды подавленности. На протяжении всей истории Божьи Святые проходили долгие периоды скорби один за другим. Каждый день приносил им новую скорбную весть, и снова они должны были с этим бороться. Они переносили проблемы в семье, со здоровьем, финансовые трудности, проблемы с детьми или внуками, другими близкими, на которых сыпались страшное несчастье. Даже царь Давид, муж великой веры, свидетельствовал, душа моя истаивает от скорби. Это честные слова, сказанные человеком, который был по сердцу Божьему». Давид говорит, по сути, сил моих уже нет. Я устал уже нести все эти скорби. Жизнь моя крайне стеснена. Однако же во всех этих испытаниях Петр говорит, что мы должны радоваться радостью неизреченную и преславную. Почему? И мы читаем, что эти испытания приходят наиболее часто именно к благочестивым. Однажды мне пришлось утешать пастора, история которого была душераздирающей. Один пастор скорбел по поводу своего сына, обвинявшегося в убийстве двух человек. Мы сейчас говорим с вами о периодах уныния и тяжести сердца. Так вот, у этого пастора каждый день был днем мучений. В разговоре со мной он поведал мне о других несчастьях, постигших его семью, таких, что мне просто сердце разрывалось. Я привел ему в утешение цитаты из Писания, напомнив ему стих. «Много скорби у праведного. Это испытание приведет к еще большей вере». Он ответил мне, «Брат Давид, я пока еще не на небесах. Боль моя выше моих сил. Сейчас я не могу ни о чем думать, кроме как о боли моего сына. Я знаю, что значит проходить через такой период сердечной боли и скорби о близких». Эта скорбь висит на мне, как бремя, когда я сижу на скамье рядом с нашим пасторским составом и слушаю их проповеди, надежды и ободрения, которые вдохновляют, призывают к вере, тогда как сердце мое рвется на части от боли. Собрание поет «Сорвите тяжкие оковы, снимите тяжкие бремена». Однако мало одного псалма, мало одной проповеди, мало одного прикосновения Духа Святого для того, чтобы ты поднял голову, когда ты охвачен глубокой скорбью и тяжестью у тебя на сердце. И какой бы глубокой ни была проповедь или сердечном прославление, я покидаю собрание не в бодром духе, а по-прежнему с сердцем, отягощенным скорбью. В такие периоды сердечной тяжести ничто, ни служение, ни проповедь, ни советник не смогут снять с вас эту тяжесть. Это ваша личная война, и ее вы должны провести сами, до победного конца. Молитва помогает, как и безусловно, все такие духовные вещи, однако Бог желает, чтобы это была ваша победа. Некоторые личные войны есть результат вожделений, воюющих в членах наших. Недавно я прочел несколько глав из одной известной книги, написанной много лет назад. Эта книга о личной войне одного благочестивого святого. Этот человек был глубоко почитаем всеми как искренний и щедрый муж Божий. Он служил Господу верно в течение многих лет. Он был муж молитвы, человек исключительной прямоты и честности и любил Слово Божие. Даже враги этого человека признавали его праведность. И вот однажды мир шумом обрушился. Однажды ночью, побежденный похотью, он вошел к жене другого человека. И в панике... Стремясь скрыть совершенный им ужасный грех, он нанял убийцу, чтобы тот убил мужа этой женщины. Но грехи этого человека настигли его, и он был разоблачен. Целых две главы он посвятил описанию во всех подробностей той ужасной личной войны, которую пришлось вести его душе вследствие этого. Он был поражен страшной болезнью. Все его друзья оставили его, и сыновья его обратились против него. Он попал под наказующий перст Божий и кричал из-за того, что бремя его души стало невыносимо. Этот человек сгорал от стыда за то, что навел такое поношение на имя Божье. Тяжесть вины, которую он нес была просто невыносимой. Его душа погружалась в океан горя и горьких слез, и он громко плакал. «Я поступил как глупец, лицемер. Как можно вообще меня теперь простить?» От своих душевных мук он пребывал в скорби постоянно, с утра до ночи. Его дни были лишены покоя, и он не мог спать. Он впал в глубокую депрессию, убедив себя, что Бог его оставил. Более того... Тело его было разбито болью. Его кости ныли, и возникала страшная боль в спине. Вскоре каждая часть его тела наполнилась болью. Он писал о том времени. «Жизнь моя превратилась в сплошной стон». Личная война этого человека стала настолько невыносимой, что он чувствовал себя оставленным всеми. День изо дня он взывал «Бог мой! Бог мой! Зачем ты оставил меня? Грехи мои объяли меня!» Вы, наверное, уже догадались, о ком эта известная история из Библии. Тот святой человек, который пал, был царь Давид. Вы можете прочесть его исповедь в Псалме 37 и особенно в Псалме 68. Почему я привел в пример исповедь Давида о его личной войне? Потому что его личная война есть та самая, которую ведут многие верующие сегодня. Я имею в виду верующих, впавших в грех. Война Давида была не от усталости или тяжести сердца. Причиной ее было наступление врага на всех фронтах. Павел писал, что дух похоти придет в этот мир. Соблазны будут выходить из самых глубин ада и воевать против святейших из божьих святых. Поэтому мы не должны ни на мгновение допускать мысль о том, что святые праведные люди защищены от впадения в похоть плоти. Многие христиане думают, что если они будут прилежно молиться и изучать Слово Божие, то они не будут искушаемы. Однако вот Давид был искренним молитвенником, человеком по сердцу Божьему. Никто не любил Господа больше, чем он, и этот святой человек подвергся страшным искушениям и поддался своей похоти. Дело в том, что самые благочестивые святые являются главнейшими мишенями в этой войне. Иаков, обращаясь к истинным верующим, предупреждает, откуда у вас войны, вражды, распри, не отсюда ли, что от вожделений ваших, воюющих в ваших членах? Эти личные войны похоти и при плоти не ограничиваются безбрачными людьми. Они затрагивают и вступивших в брак мужчин и женщин, благочестивых, молящихся, искренних верующих. Павел предупреждает каждого последователя Христа, обращаясь такими словами «берегитесь, чтобы не упасть». Иисус сделал подобное же предупреждение своим ученикам «молитесь, чтобы не впасть во искушение». Мое сердце переполнено глубоким сочувствием к тем, кто, подобно Давиду, проиграл битву с похотью. Возможно, это вы. Возможно, именно сейчас вы в самом апогее такой страшной личной битвы, как и Давид, уже познали кое-что из последствий. Изо дня в день вы боретесь с чувством вины, страхом, смятением. Однако позвольте мне напомнить вам, что вы в самом эпицентре войны – Давид научился побеждать в своих духовных битвах. Как должны мы подвязаться в битве? Давид пишет, он научает руки моей брани. Невозможно разработать какую-то формулу или план против уловок сатаны. Отец Небесный действует непостижимым для нас образом, совершая свои чудеса в нашей жизни. Кое-что о том, как действует его дух, мы можем узнать на примере Давида. Прежде всего, Давид возопил Господу. О Господь, поторопись, поспеши мне на помощь. Вот-вот я упаду. Прошу, поспеши избавить меня. Не замедли, Твое Слово обещает мне, что ты будешь избавлять меня. Так сделай же это сейчас. Я спрашиваю вас, как часто вы взывали подобной молитвой? О Господи, когда же наконец Ты избавишь меня от этого? Прошу Тебя, сделай это сейчас. Дело в том, что все мы хотим как можно быстрее вырваться из этой войны, в которой впали. Мы устали бороться, устали воевать, мы думаем, я так долго с этим борюсь, я уже так устал, что вот-вот упаду. Даже Иисус на кресте возгласил «Отче, зачем ты оставил меня?» Он нуждается в нас в этой войне. Дело в том, что вы находитесь как раз в эпицентре конфликта, и окружающий вас смотрит на ваш пример. Если Бог вытащит вас из этой войны, тогда есть возможность того, что ваши друзья и родные при страдании отпадут, так как они ни разу еще не видели, как вы побеждаете в этой битве. Понимаете ли, что я имею в виду? Вы есть тот, кого Бог использует для отпора врагу. Вы есть тот, кого Он хочет научить вести борьбу. Вы – воин, которого Бог закаляет в своих битвах. И Он использует ваш пример – для укрепления более слабых сестер и братьев. Далее Давид принял решение, будь что будет, а я прославлю Господа в этой битве. Этот благочестивый человек сказал по сути вот что. Я молился за скорое избавление от битвы, но до того момента, как Бог избавит меня, я буду прославлять его в моем сражении. Я буду славить его, невзирая на то, через что я сейчас прохожу. Посмотрите, что писал Давид в своих псалмах. Договорят да непрестанно, велик Бог. Величайте Господа со мною и превознесем Его вместе. Все ищущие Тебя, договорят да непрестанно, велик Господь. Таким должен быть и наш возглас. Подобно Давиду, мы должны настроить наше сердце на то, чтобы величать Господа в нашей войне. Это не значит, что мы должны заставить Тебя выглядеть радостными. Наоборот, это значит, что наше прославление Господа молчаливое. Мы славим Его тихо, каждый час продолжая вести нашу борьбу. Продолжать вести свою борьбу значит оставаться спокойным посреди бушующих волн наших скорбей и твердо заявлять в своем сердце «Господи, верую!». Давид также всецело положился на милость Божью. Посмотрите на невероятное свидетельство Давида. Когда я говорил «Колеблется нога моя», милость Твоя, Господи, поддерживала меня. Давид познал «Господь никогда не позволит моей скорби одолеть меня. Благодаря Его милости мои проблемы не сломят меня». Вот какое откровение получил Давид о милости Господней. «В каждой битве против наших похотей Бог всегда исполнен милости и любви кающемуся». Давид писал, «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как небо высоко над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил от нас Он беззаконие наши». Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. Дорогой святой, сделаешь ли ты это свидетельство твоим собственным? Можешь ли ты взглянуть на все твои беды и страдания, беспокойства и искушения и сказать в вере «По милости Божьей я не исчез»? Тогда он ответит тебе, «Я не дам тебе упасть». «У меня достаточно благодати для тебя». «Довольно для тебя благодати моей». Вот завершающее слово по данной теме от самого Давида. «Он прекращает брани до края земли». В каждом личном столкновении с трудностями, через которые вы проходите, всегда помните одно – Божья милость и любовь никогда не перестают. Аминь.